Good гудс Гуд-гуд. Уна макат. Лобстер. Жейкина, лобстера. Да? Боялась, что мне с пальмы кокос упадет. <шиф> <шиф> Бар Лакшери Виллаш. Жоба на гащишке. Здравствуйте, дорогие друзья. А наше новогоднее путешествие началось 29 декабря с аэропорта Внуково, откуда мы, собственно, Леша и Женя, с пересадкой в Дубае отправились на загадочный остров Занзибар. И, кстати, это было первая Жень на путешествие за границу. О, поехали, поехали. Ура! Хоть не волуюсь. Ой. Ой. Мамочка. Самое главное, матч не рынок. Я уж закладываю. О, вс. Поедем. Сегодня какое число-то? 30 декабря. Мы наконец долетели до аэропорта Глензибара. Ужасный жар, другое смирение ожидал. Как в бане. Просто влажный сразу, в... Аэропорт маленький. Как будто вышел и сразу в баню попал. У меня все живот Ой. Какой? Ну вот, я черный Занзибар. Я надеюсь, на теческом записании в этом в ой. ой. Заранее дома оформили, записали визу. Что, все Тележки тут нету, не вывозят, веер... конвейерной ленты нету. Чемоданы вывозят, прям так вот складывают. Как тебе, же первое впечатление о папке? Как тебе сгадали? Опять я сказал, что жарко, такое ужасно. Тут как в бане, мы все Что совершенно? Самое удобное, что время такое же. как Вон, в России. чемодан бежит. Нет, нет, Женя. Это проверка, кто улетает. Что-то в наших чемоданах пока не видно. Все переодеваются на месте. Ух ты! Слептист! Лёнька, давай. Даша. Карла? Показывай. Я это всё на камеру. Если будете взимзеварен, не на то, что вам предложат найти ваш чемодан за 5 долларов. Я его все равно вам привезу бесплатно. Рано или поздно. Даш. Я вообще думала будет okay, буду... Сузуки И я буду песенку петь Пальмы, вообще я в шоке от таких пальм Они такие клевые Я даже не знаю С Крымова я столько сравнить Там примерно так же, только без пальм. Там ну, тоже пальмы есть Значит, Точно так же Но это чуть побольше Все работает платить денежки, а? Ну у меня баксов ходит с какой стороны. Эй, яйца. О, смотри там у себя нету. Да вроде у меня, у меня. Ой. Спортсмены. Но ты не гони так, не гони. Стараюсь вообще на пальмах что-то рыже интересно что такое ты я, и... я бы вообще хотела что-то как-то не знаю как но я бы очень хотела пробуем сорвать я, я когда думала что мы пойдем на зандивар боялась что мне с пальмы кокос упадет на голову они тут все полненькие зажмут тебя и будешь ты ехать Пальмы, вообще в шоке я помню, что нашла. Че нашла полненькие все а ч тут везде все полненькие и они все укутанные поэтому они все потные станут и всебать их не больше есть хочет ласточки. Вот как лосы. Они как-то белые. Нашли район. Барвиха Лакшери Наши соседи. Не знаю, не знаю. пройти к океану. Надо пройти рынок, которому говорят, очень все достаточный. Сейчас проверим. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Хорошо! Хорошо! Привет. Здорово! Ну пока никто не пристает, Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Почему? Иди, с таунтауна купим. -то. Ну, смотри, как придают. Может, посмотрим, купим. Надо их найти. Ну, уже жарко. Находишь, выходишь на улицу, как будто в парилку зашел, в сауну. Мм? <сосы> <сосы> Причем приехали, заселили, себе, оказалось, что все русские в отдыхают на Новый год. А вот наконец-то океан бирюзовый пляж на снежный песок. О, Женька у меня заблудилась. Почему Застряла. Меня слышали, Я думаю, ты спрыгнешь тут по колено. Пойдем воду потрогаем. Блин, в воду по трогай. Блин, уже настал. Сними следок. Блин, Так, на хватит. Блин, такая теплая вода же. Охренеть. Почти как в душу у нас в номере. Но народу, конечно, море. Блин, вообще даже не верится очень помогать, что снимаешь. Когда снимаешь, никто не подходит и ничего не предлагает. Чтобы меньше приставали, надо ходить. Хотя бы делать холодная. вид, что снимают. Холодно? Ты что, с ума сошла? Около не очень холодно. Холодно? Нет. Ой, не очень жарко. не, очень жадно, да. не, очень не так ощущается, Нет, просто ветерок. Но на народ как много на Новый год приезжает. Вот еще. Я еще не увидела ни одного человека. Да, это они наблюдают. Да, погода, вроде, солнце не сильно что-то наскопить. Можно... О, гореть. Можно... <свят> <свят> <свят> А с сейчас посмотрим, да. Лобстер, Женькина а, Лобстера. Может, половину нет. Смотри, огромный. Больше, чем сама Женька. <свист> <свист> <свист> Блин, мухи. <свист> мухи налетают, ужасно. Вид какой. Из с кафешки. Правда, что надо было? Нет. Я попробую. problem. No, I Толстый. Очень. Посмотрите, какая толстая. Очень. Толстая ведь. -то мой первый поход в океан. Это... О, милкий. О, милкий. Фиш. Фиш. Фиш. Фиш. Фиш. рублей пар. Да, вода, конечно, а еще... ч он, такой... он такой мелкий? Ну, такой вот детский. <свист> такой горячий. Ну как, водичка? Вообще сын. А особенно под стрелы. вода идет просто в его. Лайфхак? <свист> Если бы я была не выпившей, мне было бы прохладно. Джамбо? Как Хорошо. Хорошо. Хорошо. Живот большой, я не могу втянуть, потому что я обжиралась. Да, вообще супер клёво. Вообще, я в Ну теперь давай, Жень, с твоей единственной поездкой в Крым сравнивай. А что ты был в Дагестане? Ну, с Каспийским морем. Ну, Каспийское море, когда были, там было очень тепло, очень мелко, огромные волны, в которых просто может потонуть и дохлые птицы, которые валяются на берегу, одна, и рыба дохлая, и коровы. Там, конечно, было ужасно. Косписка мне не понравилась. Коровой было получше. Там можно было загорать голышом. Так тебя тут никто не запрещает. Ага. что ну щелкну, щелкну. Женя, покажи свой скромный ужин. Ну, рыба, картошка. Это еще что морковку погрызешь хоть. Я рыбу сама поймала. На костре mm -hmm. сделала. Мне просто тарелку красивее Выпускай! Как с ней пипал. Давай быстрее! Он в море, он не хочет в океан бежать, Жень. Он не хочет в океан бежать, тут отпусти его. Такой, конечно... Что, выпускать? Блин, как он начал шевелиться, он такой сильный. Все, давай, попрощаюсь.